Здравствуйте. С вами мир конфу, мир здоровья. Мы продолжаем беседу о том, что такое конфу и вучи. Конфу, работа, время. Это значит, что время, затраченное на работу над своим телом, дыханием, сознанием, называется конфу. С помощью древних восточных методик, которые позволяют вам изменить себя. Есть тело и сознание. Это как два громадных слона. Между ними, как электрический провод, дыхание. Дыхание связывает нас с телом и сознанием. Поэтому для того, чтобы подкорректировать тело, необходимо дыхание. Для того, чтобы подкорректировать сознание, необходимо дыхание. Таким образом, сознание может помогать телу, а тело помогает сознанию используя дыхание. Сегодня миру меру доступной техники древних даотских монахов монастыря ла которые позволяли приобрести радость, счастье, здоровье и удачу, сегодня находится у вас. Но как работает сознание? Это то же самое, что мы открыли это мы работаем с телом. Это мы работаем с сознанием. Видит то, что другие не видят. Слышит то, что другие не слышат. То, что находится за гранью понимания. Человек очень понимает, что такое тело, как оно выглядит, что такое красивое тело некрасивое тело, пропорционально-непропорционально, вам удобно, уютно, комфортно, ничего не болит, вы счастливы. Это, видимо, часть, мы видим глазами, слышим ушами, это внешнее сознание. Но есть еще внутреннее сознание, то, что мы можем осознавать ни в еде, не слыша, не ощущая, не нюхая, но понимая, что это есть. Чем отличается тело от сознания? Тело физическое, оно здесь и сейчас и по-другому быть не может. Сознание вне времени. Тело во времени. Мы смотрим на часы, и мы понимаем, что сейчас 8 часов вечера. Но для сознания не существует время. Вы можете закрыть глаза и очутиться в прошлом, то, когда вы отдыхали 20 лет назад на берегу моря, или были на вершине горы, или катались на лыжах. Или вы можете представить, как будто бы вы катаетесь на лыжах или на вершине горы. Сознание может перепрыгнуть во времени вперед и назад. Такая способность позволяет вам видеть то, что другие не видят, слышит то, что другие не слышат, обладая всеми пятью органами чувств, невидимыми для всех остальных. Работа сознания позволяет вам корректировать тело. Это то, почему я об этом говорю. Я говорю о сознании, потому что методики, которые позволяют вам откорректировать сознание, очень мало. Именно техники Кунфу и Вучи профессионально занимаются регулированием сознания с целью приобретения красивого, здорового, счастливого тела. Для этого мы используем дыхание. Дыхание как энергия. Многие говорят об энергии, но они не понимают, что это такое энергия. Да, мы можем понимать электрический провод, который втыкаем, и лампочка загорелась. Да, можно ассоциировать это с энергией тела. Мы изучаем энергию. Хора головного мозга наша, благодаря энергии, работает лучше и доставляет питание к клеткам тела. И для этого есть специальное упражнение, если произошла сбивка. Таким образом у нас получается, что мы, как генератор электрический, который благодаря сознанию и тем, что невидимо, но то, что вы можете чувствовать, управлять, обладать, может скорректировать ваше тело. Это говорит о том, что вам, например, не обязательно бежать в тренажерный зал, бегать по беговой дорожке, или поднимать гантельку, или еще что-то делать такое, для того, чтобы подкорректировать свое тело. У вас есть другие еще инструменты. Сознание, дыхание. Можно стоя на месте, сидя, лежа или в движении, заниматься телом. Это есть... Кунфу и Учи. Повторяюсь, кунг-фу, работа и время, посвященное совершенствованию телу, дыханию, сознания. Триад. И благодаря этому даосские монахи создали целую систему, которая есть понимание о пяти элементах. Система пяти элементов это как кирпичики, из которых мы состоим. Если вы хотите построить дом, вам нужны строительные материалы. Пять элементов – это строительные материалы. И мы объясняем, каким образом устроено наше тело. Пять органов И, пять органов Ян, полнотелые, пустотелые, они как-то взаимодействуют, работают благодаря дыханию и сознанию. И мы имеем здоровье. У нас есть скелет, конструктор, который благодаря таотским методикам можно поправить. Брать боли в коленях, суставах, позвоночнике. Практически выполняя упражнения на месте. Без каких-то тренажеров. Не обращаясь ни к каким сторонним помощи без медикаментозного вмешательства. Супер. Просто никто. Идем дальше. Система ин-ян. Что это такое? Система взаимодействия ин-ян. Это движение. Когда мы двигаемся вперед, это ян. Когда двигаемся назад, инь. если мы что-то делаем или просто живем, это взаимодействие ин и я. Например, семья. Вы ежедневно что-то делаете, ходите на работу, приходите домой, и готовить дети и так далее, и тому подобное. Это ин и я на движении. Называемое тайщи Ин и я не могу двигаться по часовой стрелке. И против часовой стрелки когда оно двигается по часовой стрелке мы занимаемся телом то что во времени когда и не двигается против часовой стрелки это работа сознанием то что вне времени все что нас окружает и все что мы видим, и мы участвуем в этом движении. Мы что-то производим, мы что-то делаем. Это есть тайчи взаимодействие ин и я. Где тайчи, там нгами. Тайчи и нгами между собой как ин и я. Можно условно сказать, что это Ичи, это Ян, Ангами, это Инь. Хотя они едины. Это как день и ночь. Нельзя разделить день от ночи, хотя мы разделяем. Это есть то, что нас окружает. Пространство, Вселенная. Таким образом у нас получается, есть техники для тела, называемые тайчи и Ингами – это взаимодействие инь и я как день и ночь но есть то что за пределами тайчи и Ингами это называется вучи и вокык вучи без границ вокык великий предел пространство которое нас окружает то, что находится за пределами тела это вучи если например взять воздух в руку и перетекание сделать из одного в другую если, например вот то пространство которое нас окружает и мы начнем его как бы ощущать чувствовать его массу и двигать его сдвигая перемещая и что-то с ним делать вот то что окружает нас это вучи и его Вучи это как и его это как я взаимодействие Вучи и Вокык создала вселенную это то что мы называем без границы то, что не имеет границ. Человек не может подобрать слова, чтобы объяснить, что такое лучи и вокруг. Мы только можем привести образный пример. Опишите, что такое Вселенная. Можно привести пример. Любовь. Безграничная любовь это лучи. В момент, когда вы не можете жить без второго человека. И вы наполнены любовью. И вы все время хотите увидеть. Вот этот миг. Миг называется лучи. Потом семья, брак. И каждый день одно и то же. Это тайчи. Потом второй человек умирает. И горе. Это ВОКЫК. Любовь. Как рождение. И ВОКЫК. Как смерть. Смерть и рождение вместе. Это ВУЧИ и ВОКЫК. Мы ежедневно находимся в состоянии ВУЧИ и ВОКЫК. Это грань. Это волос между тем, когда вы бодрствуете и спите. Вы заснули? Это глючи. Вы бодрствуете? Это выклик. Это как жизнь и смерть. Получается, что если мы ежедневно входим в это состояние, значит мы можем им управлять. Да, действительно. Человек создан так, что его способности и возможности безграничны. Он идеально, гениально, гениально, идеально создан творцом по образу и подобию. Мы есть творцы того, что желаем. Мы можем творить все, что хотим. Рисовать, петь танцевать, управлять своей жизнью, как считаем нужно. У нас есть право выбора. Осталось просто прийти в наши классы и начать заниматься. Методики очень простые для понимания, для любого уровня подготовленности. Это гимнастики без всяких принадлежностей, без всяких приспособлений. Даже стоя на одном месте... Используя один квадратный метр. Ждем вас в наших классах. Мы будем очень рады видеть в наших центрах мир кунг Мир кунг мир здоровья. До встречи.